Редактор Это песня от всех олигархов, от мажоров для вечных людей, от красивых, крутых, неповторных, для голодных, от сытых детей. Вы отдайте им все сбережения, он их бережно будет хранить. И пока нам не будет что делать, ничего никто не поймет. Так вот, моя история, не про старый комод, непорядочный код, не неси. Садил на окне, не на новости глядя, не заметил, как дядя, не поверил народ. Так вот, имеем теперь, что имеем, потеем, и стыдно, смеемся, как видно, не очень хотелось, но надо, куда же деть надо, а? надо курить и пьет, рукоблудит и в рот Только мясо и Хенеси, мама Ах, если бы знала, я счастье была бы А так только мясо и Хенеси Да и закурить просто надо Так надо, не спрашивай Вася Он любит ее, а она его мася Свадьба, платье, кольца, деньги, дети, внуки Счастье, два ремонта, цикл Это песня от всех олигархов От мажоров для вечных людей От красивых, крутых, неповторных Для голодных отцов детей вы отдайте им все сбережения мы бережно будет хранить и пока нам не будет что делать ничего никто не поймет ничего никто не поймет так ничего так никто не поймет, Ничего никто не поймет Как вот, не про то, как мы истинно верим Не делая каку, а учим людей, что нельзя ненавидеть В себе ненароком не видим, как любим того, чего нет От жизни до смерти, от рая до ада От старта до финиша Это не что, а не что, это то, чего нет И не будет все, цикл окончен Мы это все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 Huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna, huna. huna, huna, huna, huna.